Привет всем! Всех с наступающей Паской, с этим великим праздником! И вот я, подготавливаясь к этому празднику, собственно, крашу яйца. Я думаю, что уже, наверное, все покрасили яйца. Я это делаю, как обычно, в последний момент и по-своему. Ну что же делать, если ты творческая личность с нестандартным мышлением... И я вот решила покрасить яйца таким образом, то есть взяла свои акриловые краски, они очень быстро сохнут, не думаю, что они там через кожуру как-то просочатся внутрь, до белка и желтка. Поэтому я отварила 6 яиц, и решила их покрасить по-своему. Вот у меня есть уже готовые покрашенные яйца, конечно, пальцы тоже у меня в краске, не без этого. Покрасила я сначала красным, то есть красной красочкой, а потом сверху желтой металлической. Помазала кисточкой, и у меня получились вот такие вот яички с таким вот интересным эффектом. Потом два яичка я покрасила в такой вот металлический зеленый. У меня такая вот краска. Вот, металлик. Тут два слоя зеленого цвета. И уже яичко второе зеленое. Я также, как и красные, помазала золотистой красочкой, кисточкой. Тын-тын-тын. И у меня получился вот такой вот эффект на этом яичке. Сейчас я хочу проделать то же самое с этим зеленым яйцом. Также у меня есть металлическое синий цвет. Обалденный такой красивый синий цвет. Обожаю синий просто. Тут у меня одно яйцо уже в синий цвет покрашено одним слоем. Один, одно яичко просто вареное, еще не покрашено, но я его тоже в синий цвет покрашу. Давайте быстренько вам покажу, как я с этим яйцом справлюсь. То есть вот так вот. Быстренько кисточкой мазюкаю краску золотистую. Вот так вот вместе с пальцами, вместе с ногтями все как положено. Почему бы и нет, было видно, кто красил яйца. Вот, быстренько-быстренько, и все. Оно мне вот так вот будет слегонца золотистым цветом покрашено, и отправляю его отдыхать с другим яйцам. Так, теперь хочу доделать синие яички. Вот такой вот красивенький цвет синий думаю что так яйца точно никто не красил как я Еще до этого никто не додумался все так чехпых быстренько красим первый слой синей красочкой Где-то там поправила, отправила, пока высыхать. Так, Это яичко я вторым слоем покрываю. Смотрите, какая обалденная синяя краска. Как можно не любить синий цвет. Красота. Ну, посмотрите, ну вообще, очень красиво. Так, отправляю высыхать. Жду, пока этот полностью высохнет. Высыхает быстро. Как красочку накрою и вытру ручки. Кто задается вопросом, что этот напальчник делает у меня на пальце? Да, правильно. У меня просто там порезан палец, поэтому я его спрятала в такой вот напальчник. Ну, руки, я думаю, потом я отмою думаю что на этом я не остановлюсь потому что что потому что у меня есть еще такие контуры белый и золотистыми блестками и вот я хочу еще эти яички приукрасить мне надо чтобы яичко как-то так стояла да? после того как я нанесу контур чтобы он высыхал мне нужно какое-то примитивное приспособление сделать чтобы яичко не падала стояла с пластмассового стаканчика вот такое вот так хаотично отрезала. Донышко с бордюрчиками. Теперь еще такое гнездо сделаю из салфетки. Наша яичко допустим, вот так вот стало. та -дам! Видно? Вот. Вот ну, так оно будет стоять. Теперь контур. Я думаю, что сюда пойдет такой вот золотистый, то есть золотистыми блесточками. На одном, наверное, просто напишу ХВ, то есть Христос воскрес, а на другом какие-то узорчики сделаю. Все, тоже надо что-то такое придумать, чтобы яичко у нас не каталось туда-сюда. Делаю гнездо из салфетки. Убираю такую какую-то, допустим, сторону. Так. И сейчас дрожащей рукой делаю так. Так. прилипайся. Краска, когда он, этот контур высохнет, будут видны золотистые блесочки. Сейчас оно как беленькое выглядит, то есть такое бело-серое. Можно еще вот так вот навести. Лучше было видно. руки дрожат да. все это яичко пусть у нас сохнет отодвигаем вот с гнездышком что мы здесь сделаем стараюсь не испортить, сделаем какую-то волну и добавим точечную технику, так, чтобы вам было видно. Коса... <смех> Косая волна. Так, добавим сюда какую-то точечную технику, чтобы это было хотя бы симпатичнее. Такое, да. Ну, по крайней мере, таких яиц точно никого не будет. Такое что-то на скорую руку. Ай. Можно, конечно, это все было сделать по линеечке, отметить серединку. Я уже решила идти таким путем, чтобы это было наглядным примером, быстренько все сделано, чтобы показать вам, поделиться, поделиться своим опытом, поделиться тем, как крашу в этом году яйца я. Где-то может быть троски, ковынки. Чего-то типа, понадобится. Ну ладно, на следующий день его следите. Оно будет такое убранное. Ладно. Так. Да. Теперь добавим еще здесь точки. можно оставить так и потом что-то еще может быть добавить теперь надо так это все поставить чтобы где-то около часа не дотрагиваться контру чтобы он высох Боже мой, получится! Пусть сохнут, и я вам покажу, когда уже краска высохнет, как эти блесточки выглядят после высыхания. На этом зелененьком яичке я взяла контуринг другой. Сейчас. Хэвэ получилось так что тут добавим какие-то такие узорчики Вот такой у нас будет. Have это, have это. Аляпитьочка какая-то. Так, все отправляю отдыхать. Так, а на синем я сделаю узорчики тоже с золотой краской. Буду делать какие-то листочки, цветочки. можно по-разному надавливать и будут получаться разные цветочки поворачивать в разное их направление мы не делаем под линейку мы делаем это все хаотично мы тоже сделаем поясок яичку из лепесточков таких Так, то теперь нам эту всю красоту соединяем. Такая шел. Бол... Шелтай-болтай получился. Мы его направим сюда. Смотрим и добавляем, где еще на наше усмотрение, как бы, не хватает каких-то элементов. Так, тут, конечно, закрасим. Тут можем закрасить. У -у -у. Тут закрасим. на да, как будто еще что-то не хватает давайте сделаем так нашим цветочком Такое синее яичко у нас получилось с какими-то непонятными узорами. Я его отставляю. Тут гнездышко для него я тоже придумала, чтобы оно высыхало. А, а второе зеленое яичко я попробую белой краской, белым контуром. И что-нибудь другое наваять. Если получится, хотелось бы эффект кружева. Система-то, конечно. Отлично. Видите, у меня получится. Субтитры а. Если бы знаю, еще не свечи, было вообще замечательно. Такой эффект кружева увязальщика с клевыми руками. У меня так получается. Теперь делаем точечки. Так, точечки немного заглаживают всю неаккуратность, которую я сделала. Получилось кружево. Да? Теперь я хочу эти штуки соединить здесь. Каким-то образом. А с чем это Вот такой вот кружево у нас получилось на этом яичке. Отставляю его сохнуть. Ребята, такие яички мне получились. Синие я тоже решила сделать узоры в виде кружева. Очень даже ничего так симпатично получилось. То есть можно сделать вывод что кружево даже если немного там где-то корявенько все равно удачный даже вариант с такими весюлечками симпатично оставляю пока сохнуть его в зеленом я тоже решила добавить такие весюлеччки и теперь у меня два таких яичка синенькая и зелененькая. В виде кружева. Так. Вот этот первое яичко Христос воскрес. Вот оно уже высохло. И вот видно блесточки только. Так, я это яичко я оставлю только с этой надписью. Это у нас уже тоже полностью высохло. С такими узорами И яички на блюдце с золотой каемочкой это еще подсыхает здесь большие такие слои были нанесены контуром но уже где контуринг высох видно что вот так вот блесточки проявляются так. Ну, еще подсыхает у нас это яйцо золотистым узором. Вот такие в этом году мне меня получи... получились яички. На мой взгляд, даже симпатичненько получилось. Как вам такие яйца? Вот. Такие симпатяшки у нас будут с пасочкой. Ну по традиции, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех еще раз поздравляю с Святой Пасхой. Крепкого вам здоровья, добра, тепла, любви, благополучия, семейного и финансового, большой взаимной любви. И пусть будет в каждом доме царить гармония, спокойствие, мир и такое душевное удовлетворение и физическое. До новых встреч. Пока-пока.